Всем привет! Сегодня будем готовить очень простой и вкусный кекс с клювой. Для кекса нам понадобится размягченное сливочное масло 175 грамм, сахар 175 грамм, 3 яйца, мука пшеничная 240 грамм, пол чайной ложки разрыхлителя теста и ванилина. 50 грамм клюквы, можно использовать сушеную, замороженную, я буду использовать свежую, и сахарная пудра для посыпки сверху. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром в пышную массу с помощью миксера. По одному добавляем яйца, хорошо взбивая каждый раз. Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель и ванилил и перемешиваем сухие и жидкие ингредиенты. Добавляем в тесто клюкву и все перемешиваем. Выливаем получившееся тесто в форму. Форму предварительно я обмазала маслом и присыпала мукой. Выпекать. Мы будем при 170 градусах 50-60 минут. Готовность проверяем зубочистку. Какой получился яркий и пышный кекс. Попробуйте, приготовите вы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Приятного аппетита!